Всем привет, друзья, с вами Ксю, я заболела, но про вас не забываю и сегодня будет пранк песней. Разыгрывать я буду мою сестру Ксюшу, с ней мы снимали видео, где готовили круассаны и тортик, нужно выяснить в сети ли она и поздороваться с ней, а потом уже можно и посмеяться, привет. Подождем, когда она ответит, если она в сети, то можем и посмеяться. Ксения пишет, значит она в сети. Сначала нужно завязать разговор, а то будет странно. Как дела? Не очень ты как. Я болею. Она даже не подозревает, что я ей пишу на видео. Объясни мне лучше. Я пойму. уже смешно я не знаю ждем ответа наверное она, она там сидит и не понимает что такое что случилось с ксюшей я не знаю где ты с кем что Фишит. что из моим призывает можно верить моим фразам и слова <смех> если я бы на ее месте была бы я вообще не поняла что такое с ней <смех> но если бы я знала про видео то что есть пранк песни то я сразу бы узнала <смех> что с тобой <смех> за любовь твою отдам. Я специально выбрала песню не сильно известную, чтобы она не поняла, что, что со мной приключилось вообще, что со мной происходит. Знаешь, все на свете, за любовь твою отдам. Ксюша это пранк? А -а -а. Как она узнала? Да блин, она так быстро! Как она догадалась? Если бы я не знала про пранк-песни, -пранк я вообще и не подумала о нем. прикольно. Я пошутила немножко над Ксюшей. Жаль, что она так быстро догадалась. А теперь я буду шутить над своей бабушкой. Опять пишем «Привет». Проверяем, в сети ли она? В сети. Пишет, что в сети, но пока она еще мне ничего не написала. Ждем ответа. Надо с ней также завязать разговор, а потом... Пошел, поехал. У меня на стенку покрошу поехала. Привет. Начнем. Непривычно одной вечер встречать. Вот у нее сейчас шок будет. А ты что, одна? А где все? Ты дома? Разве можно такой грустную стать? Она верит. Она мне верит. Мне уже смешно. Но она-то точно не догадается. Она не поймет, что что со мной? Что, что такое? Если бы я была, бы, была бы на ее месте, я бы сошла с ума. Прости меня, бабуля. Где мама? Я не знаю. Телевизор молчит. И телефон. Когда будет канал? Старый кот уже спит. Какой кот? Где мама-то? Спит, может он. Кто? Кого я знаю? Не из тех, кто со мной? Мама, когда сказала будет? Я не знаю. Где идет игра такая? А куда поехали они с Кирой? А тебе что сказала? Раз и два один, другой. Ничего не сказала. Ты, наверное, не слушала, когда она тебе говорила. Она считает, что родители куда-то уехали, а я не слышала, что они сказали. Вот и все. Здесь должен да. быть кто-то. Ты о чем? Я читаю ночами сказки. Пишешь ночами песни. Читай. Ты пишешь ночами песни. Ждем ответа. Смешно получилось. Ты пишешь ночами песни. Нет. Она, она твоя муза прекрасна. Рассказка моя бесконечна. Почему так? Она, наверное, перестала мне писать и следит за этим всем, что с ней пересходится. Пишет, пишет. Не пишет. О, пишет! Сама сочиняешь? <смех> Две любви разминулись Как жаль, что брата Целая вечность И нет сил признаться Молчит Сбежала, наверное Скажет Ну ее эту дурочку <смех> Я звоню тебе Я волнуюсь Как Как там твоя Ангина как мама приедет напиши мне ну ладно наверное пора и позвонить и признаться алло алло привет извини это был пранк песни я снимала видео пока смаза что там говорит ставьте лайк если вам понравилось это видео и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.